Привет, вы на канале Треквка ТВ и сегодня снимая видео, которое называется Утро Малседес. Итак, начнем. Так, сколько времени у меня на телефоне? Ох, уже семь. Пора, ко мне, пора мне уже будить Муседес. Ладно, это не так уж и сложно. Ее разбудить. Надеюсь, не придется мне сегодня прибегать мерам. Муседес, вставай. Муседес, вставай. В школу пора завтракать и одеваться. Муседес, вставай. Муседестай. Ну вот как обычно, мне приходится прибегать к мерам. Ну все, мне это уже надоело. Прибегать этим мером. Ну, вот. И.. Опять экстренные меры. Пип пип пип пип пип пип пип пип пип пип пип пип. что? Что? Где? Где пип пип пип пип пип пип пип пип пип Ой. Ну что, Молоса, доброе утро. Что, что произошло? Я слышал какой-то пыньк-пыньк-пыньк-пыньк-пип-пип. Ой, как я напугалась. Ой, это ты была? Да, потому что я по-другому, ну никак не разбудить. Я тебе говорю, вставай, а ты как будто меня не слышишь. Ой. Вот, все, иди переодевайся. И кушать, поняла? И заправь постель. И уже ушла. Ну блин, ну блин, все, я пошла. А, надо заправлять постель. Фуф, ну все. За правила. Ой, надо бы переодеться, а то как-то я выгляжу не очень. Я вообще не люблю пижаму. Так, все, надо переодеваться. Срочно. Уф, ну хотя бы платье уже надето. Так, я одела свою любимую корону. Осталось э, надеть туфельки и поясок. Сейчас одену. Так, ну все, я одела свои туфельки прекрасные. Осталось поясок. И все, все готово. И можно идти завтракать. Надеюсь, у меня будет пончик на завтрак. Я их так люблю. И я готова, ребята, в свои. Я готова в своем любимом наряде. Шагаю на кухню. Так. О, Клавдия, пойду спрошу, что у меня на завтрак. Надеюсь, пончики. Клавдия, что у меня будет на завтрак? Скажи мне. О, Сэдос, пойдешь, сядешь за стол и узнаешь. Давай, иди. Иди, иди, иди. И сказал, иди. Ну хорошо, хорошо. <говорит> пончики, я так и знала, что будут пончики. Да сейчас прямо разбежала, себе там кое-какой другой сюрприз приготовила, Клади. Ой, не говори мне там лагуны, это мои пончики. М -м -м. Сейчас я один возьму. Стой, стой, стой, стой, стой. Что это ты пончики захотела взять? Начало, полезная и вкусная каша. кашби Только не овсянка, а овсянка. Ну, блин, я не люблю овсянку. Надо любить вкусные и полезную кашу. Все несу. Ой, фу, каша... Ешь, ешь. Это же тебе как пончики, наверное, вкусно. О, лагуна, хватит. Фу. Клавдия, вода есть? Есть вода. Пожалуйста, можно воды? Я не съем это так. Фу, сейчас. Фу, ну хоть вода спасает положение, Бия. Не люблю кашу. Ох, ладно, ложка за ложкой съем ее. А потом я выпью воду. Кстати, Клавдия, ну что, я готовлю, что? А можно после каши съесть один пончик? Будет время, съешь. Надо, значит, быстрее есть кашу. Ну она мерзкая. Ладно. Думаю, если по одной большой ложке, то она быстро пройдет. Ой. Ладно, сейчас буду есть. Фуф, еле съела бе, не люблю кашу. Ой, воды, воды быстрей. О, теперь можно и пончик. Ой, мой любимый. Муседес. А, да, Клавдия, что? Муседес, ты уже опаздываешь школу. Иди. Ну, я эту кашу съела, пончик не съела. Потом съешь. Придешь после школы, после супа съешь пончик. Да сейчас, прям. Я же наверное, после супа еще пончик не съем? Ну все, дайте мне пончик мой. Потом. Ну где же мой обещанный пончик? Ой, я говорю, потом съешь после обеда. Ой, ладно, пошла в школу собираться. Напиши в комментариях, а любишь ли ты овсяную кашу? Всем пока, пока, пока. Пока.